Привет, дорогие подписчики канала Амбрала и Оченко На связи с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт и дрявая Задница. А, да, еще катакомбы. Полные мертвичины. Я бы знаю, откуда здесь зомби шутер взялся. А, кстати, а я могу забрать? А мне че... понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. О, крыска. Да, у меня проседает. У меня проседает, кстати, мне пока ничего Делаю. Ну ладно, не буду так Пойдем сначала туда. Заберем там да, что-нибудь. В прошлый раз мы с вами увидели здесь такую забавную хорошушечку. В лице стеночки смертной. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. О, колонна. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Так, можно вернуться? А, нет, нельзя. Ну ладно. Дело! Дело! Дело! Дело! Дело! Дело! Дело! Что? Да не может быть, он же там! Убит? Его что-то утащило. Мы, мы одни. Нужно идти дальше. Ну, во-первых, парни не одни, во-вторых. Чего сейчас появится какая-то херс-фигня, которая будет меня убивать. Вот так начинаемся, как говорится. Где вы, мальчики? Связи по-прежнему нет. Нет, я. Мне кажется, что кроме нас никого уже не осталось. На Никто не напал На него пролился греческий огонь Они идут ко мне, да? Так, принято! Ой, зараза! Так Давай, Ларич! А мы могли бы объединиться, чтобы выжить Но нет! Гордость вам не позволяет Гордыня их ослепила равно нас здесь что-то сейчас будет убивать, вот говорю я вам. Они сейчас пока прячут от нас, они сейчас пока прячут от нас. Я говорю, здесь что-то нас будет убивать, я вам говорю. я это точно будет. И оно будет именно убивать. Но тут, кстати, полно. Кстати, а это точно бывшая библиотека? очень много, кстати, зажигательных. Реально много зажигательных. О, лука. Это я заберу. Там наверху что-то... Да, там наверху релик, Я вижу. А здесь, значит, получается, может где-то попрыгать, да? Получается, что так. Но здесь она не хочет. И здесь тоже. А, классика, да? Вот это уже классика. Давай, просто, залезай. Ну залезай на колонну, ты же можешь. А более как старая добра Миналар могла зацепиться за колонну, и все было бы прекрасно. Но нет... Делай древку мне. Сделала, молодец. Древку сделала. Теперь давайте смотреть, что делать дальше. А, мне сюда. А, и сюда. Мне и туда, и сюда. Ну да, мне как раз вон в то помещение. Пока рада, пока рада, идемте повер, пока повер. О, стоп. Что я возьму? Нет, это взять, Лара. Отлично, молодец. Так. А! Красивая фотка. Ладно. В первый раз попали в ловушку. Я, я просто побежал сразу, включил, когда уже... ...этот месье проветриватель. Ну, ну, попались, ну попались, ну бывает. Ладно. А то, кстати, все, что открыли... А то все, что открыли, это открыли, и никуда не делось. Одна дорогует туда, другая туда. Что тут у нас? Солдатский флаг для подвешивания копью. Должно быть принадлежал воину пророка. Да? То есть, тут несколько проходов, да, получается? Можно отсюда, можно отсюда. Я пока вот здесь похожу. Во-первых, Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Сначала мы здесь с тобой все изучим. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Орден Троицы дважды отправлял великих людей на поиски следов пророка. И дважды они пропадали. Пророк забрал святой источник из империи но тот ему не принадлежал. Пока живы потомки пророка, мы опозорены этим богохульством. Поэтому Троица должна попробовать еще раз. Я совершал нечестивые поступки, ужасные грехи против невинных, только чтобы добраться до этого места. Вернуть, Святой Источник. Я знаю, что Бог простит меня, ибо я действую во имя высшего блага. Конец близок. Осталась последняя битва, и долг Троицы будет исполнен. То есть, некий монгольский агент от Троицы убедил местных... Мне понадобится больше сосудов. Ты успокойся, Осталось ладно. только их найти. Будь ну, тебя, да, и сначала вот это хотя бы заполучу. Некоторые слова вымараны, но кажется, это какой-то маршрут. Маршрут куда? Местное похоронное бюро. Если так, то мне этого не особо хочется знать. Ну, я как и говорил, тайники с монетами здесь и тут. Я вон там был. Я вот здесь был, я здесь был, сражался. Почему тайник мне не показали до сих пор? У нее чуть-чуть чуйка прокачана. А, ибо хоть бы что Ну ладно влага теперь у нее с этим вроде все нормально проблем вроде не испытывает сначала нужно найти сосуд с греческим огнем За сосуд считай нашли я Так, давай-ка сначала вот это откроем. А. Ну что, приземлилось, молодец. Теперь тащи его. А. О, какая сложная системка-то. Извиняюсь, не так. Так. Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Ну так извини, что-то хотела. Промышленное производство было в свое время. Влага их примерно одинаково ровно. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да поворачивается, Лар, куда он денется? Все поворачивается, все круче, все мучится. Возможно, здесь их хранили, но емкости разбиты. Да. Хранили, разбиты. Все по пеншую. Вроде загорается. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. О, золото. Вот не зря хожу. Вот не зря хожу. Кажется, Ой. они постоянно были готовы к войне. Постоянно, постоянно. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Все, не переживай. А почему кстати постоянно повторять? Я на классическую Лару, она не повторяла. Мне понадобится знала, больше сосудов. Осталось только их найти. Ой, да найдем, Лар. Найдем. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Все цело, все работает. Не переживайте так. Он вроде бы цел надеюсь он еще поворачивается так отлично а тут можно было здесь зайти да ну а ну здесь сейчас заберем я не хочу чтобы было как в Сирии, понимаете спасибо географ что дашь Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Дамы внизу, да? Не возражаю. Хотя я там был. Пусть будет. Пусть будет. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. поворачивается. Лара паникует, зачем Тут зря? Еще дела. я вернусь этим путем. Вот представьте себе, они на метане сидят, у них здесь везде греческий огонь горит. Вот им не было сыкотно, что вот весит гигантский храм мог бы разорваться. Или может быть этот метан мог бы убить бы всех здесь, вместо. Нет, реально взрыв метана способен такое совершить, был бы опасно для места. Вот никакой техники безопасности. И, конечно, я понимаю под рукой универсальное оружие против захватчиков. Но извините, а разве оно того стоит? Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. А, может и так было. Я думал, здесь мы, может, что-то похлеще. Так, вон там еще у основания, вот здесь еще у нас тайничок. Так, а вот тут у нас, в принципе, все нормально. То есть, как валялись мы, так и валялись. Мне бы найти, конечно, бы, лагерь базовый. Только я понимаю, что его здесь нету. Было бы Кран слишком вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да, все нормально, Лара. Поворачивается однозначно. Спасибо. Почти. Но это не все. Кажется, мне нужен еще сосуд. А там я уже не заберу, да? Все горит. Все горит белым белом. Видите, там уже все загорелось, туда уже не пройдешь. А что вдруг так-то все загорелось, заполыхало там? Вы мне скажите, пожалуйста. Чего вдруг? -то? Я взорвал вон там. Кажется, мне нужен еще сосуд. Идемте, заберем вот Что-то мне кажется, что сейчас на нас набросится некая Чучундра. Где? О, вот базовый лагерь. Ладно. Значит, при решении с мы сначала сейчас найдем с вами монетки. Давайте. Чучундра подождет. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да, Да-да-да-да, все кажется, все правильно тебе кажется. Сразу все заберем, чтобы проблем не было. А, у нас еще навыки науки прокачались. Так, что возьмем? Быстрое изготовление. Зажигательные бомбы. Мастер изготовления тупых ловушек. Черт, теперь мне хочется этого делать. Стрела с кассетной бомбой. Падальщик. Стальные нервы Знаток дробовиков Где знаток и так как бы, но Вот это давайте Убьем по если будет возможность Знаю, у нас сейчас впереди, как говорится, бессмертные зомби-хуя, но Мало Лучше, чем ни черта Так, смазочные кулачки берем сразу даже вопросов нет. Пусть работает на нас. Вот, сразу лук покачать. Так, на всякий случай... Кажется, мне нужен еще сосуд. Кажется, хорошо. Давай лучше сейчас с тобой отправимся. стоп стоп стоп стоп стоп стоп Мне недоступно. А -а -а -а. Чего же? Ой, только не говорите, что будет как в Сирии. Кажется, мне нужен еще сосуд. Стоп. Что? Так, этот мертв. Так, выключу вебку. Я просто знаю, что в таких моменты. нас не видят. Нужно было мимо них что ли? Меня сейчас теперь они убьют, в любом случае. Еще и сталканули. Ой, парни, ну серьезно. Надо было подплыть по-тихому и а кого-нибудь из них в воду брать. Но я прокачал уже скрытое убийство, а я и не воспользовался, идиот, конечно. Ну ладно. <связано> 哪里 Я русалка подводная. Я выключил лучше это дело. Кис, кис, кис. Я подводная русалка. Иди сюда. Слушай, это, конечно, такая имба. Кстати, я чуть вспоминаю, наши с вами... Креостаси сюда проходили. Заметил? Иди к тете Кров. Получено достижение "Утопление". Красота. всеми разобрались, молодцы. Всех утопили. Всех положили. Кажется, ну, вот. мне нужен еще сосуд. А тут на дне лежит. А я себя ничего, что ли, не смог взять, что ли? Ну-ка. А, а, а ты можешь в глупе опускаться? Нет, не может. Она не может. У тебя есть дыхательный аппарат, а... Спускаться не хочешь? Лара, ну кто так делает? Кажется, мне нужен еще сосуд. Да. Реально, здесь вот из-за игры света даже у меня сейчас начинает просаживаться. Есть такое, есть такое. Вот если у меня уж происходит, если я это вижу, значит, скорее всего, на записи это тоже отобразилось. Ну, что я с поделаю? Как они здесь вообще выжили-то, если здесь какая-то неведомая хрень бегает и убивает? Кажется, вбивает? мне нужен еще сосуд. Вообще Сера. прям... Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Подождите, это смесь, что ли, какая-то? Получается, греческий огонь. О, ладно, допустим. Что это может быть какая-то смесь. Там уже все горит. На всякий случай выключим. Кажется, мне нужен еще сосуд. Ты сейчас гуд у тебя сосуд, Ларыч. Сейчас все у тебя будет. Я знаю, все еще будет. У Ларри будет. Здесь все подует. Зачем тут они, кстати, делают. Кажется, мне нужен еще сосуд. Что-то мне кажется, что это необычная лошадка. Тут и карта обновлена И раз о, вот много чего появилось, это радует Кажется, мне нужен еще сосуд А что так шумит, я не могу понять С чем-то где-то бросили флешфайр Я его не вижу и не слышу Кажется, мне нужен еще сосуд. О! Старая добрая ловушка. Я думал, это какой-то камень, а это. Я хотел я хотел даже ее обойти. Я хотел ее обойти. Деактивировать и обойти. Но не работает. почему-то не сработала. Не спрашивайте почему, не спрашивайте как. Я без понятия сам. Но мы сейчас все это дело разрулим. Сера. Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Готовили и наготовили. Еще монетки. А что кстати, не сломаешься? Что? Что заметьте, из чистого золота лошади стоят. Такие скромные у нас эти уже пророки. Только золото. охранка прошла так и вот заметьте ее никак не деактивируешь по-другому стандарт армии пророка знаменосец крепил его над флагом mm. И как он его крепил? Там даже нет выемки для копья. Привязывал просто, да? Это глупо мне кажется. Просто взять и привязать. Как-то неэффективно. Но теперь будем внимательнее. Здесь еще такие ловушки есть. Там внизу тоже, кстати, еще все полно водится. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Что-то не до конца понимаешь. Все понимаешь прекрасно. Обитает некая мистическая Нет, херня. Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Никуда возвращаться не надо, а вот монетки забрать надо. сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Ты да никуда возвращаться не надо. Накопим себе на хороший подствольный гранатомет. Все будет приятно, все будет по пеншую. Что-то не решила, Лара. все хорошо. Вот, тут еще документы есть, кстати. После смерти императора пророк впал в немилость. И нам пришлось уходить под покровом ночи. Новый император не питает любви к пророку, так что у рыцарей троицы развязаны руки. Мы бежали в пустыню в поисках нового начала. Но рыцари нагнали нас и убили пророка у меня на глазах. Мы положили его тело в пещеру неподалеку от оазиса и, охваченные горем, принялись возводить гробницу. Но рыцари ордена придут снова». Им нужна не только смерть Пророка, они ищут тайны Святого Источника. Но когда мы совсем уже пали духом, Пророк восстал из мертвых. Теперь он победит наших врагов, как победил смерть. сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Лара, а вопрос о бессмертии тебе не интересен уже? Греческий огонь стал более увлекательным, да? Вообще, кстати, то, что... Кстати, какое, интересно, делали? То есть получается сера входила в состав. Как будет читать на эту тематику? Столько монет. Сначала нужно найти сосуд. Документ есть. А с документом что-то еще А, Ага. Они внизу спалились. Они смешивали столько летучих компонентов. Очень тонкая работа. Ну, а ты что хотел? А то он и греческий огонь. Греки изобрели. Все грамотно, все аккуратненько, все по пеншую делали. Никаких. Mm, сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Ладно, я включу вебку. А то, я так понимаю, она будет постоянно, а вы хотя бы будете меня видеть. Там еще что-то здесь заметил. Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Да все, сейчас найдем, Лара, успокойся. Ники пишу, все хорошо. Сейчас все найдем. Сосуды вот они. Сосуды никуда не делись. Как хорошо, кстати, напрыгает с места. Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Да я знаю, где этот сосуд. What? Oh. Надо... А у меня горечки нету. Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Да не придется, Лара. Просто сейчас походим, пособираемся. Кажется, мне нужен еще сосуд. Так, ладно, нам ну, нужно. Сначала на ту нужно найти сосуд греческим огнем. Можно и так, в принципе. Ага, вижу. Так, открыли. Спасибо, Я Это под расчистит путь. Так, а это пусть пока никуда не уходит. Вот и лишь, вот и решилась загадка греческим огнем. Да не так. Погнали. Бессмертные появились. О, Боже. Так бегом! Это бессмертный Лара, их не приведешь. Почему, кстати, а почему вы не на русском не говорите, парни? Лара залезай уже. Тарм, кто вас учил стрелять? Я стреляю, то лучше. Но прыгаю я ужасно. <laughs> Но прыгаю я ужасно. Зато... Бегом! О боже! Так, давай, давай, давай, давай, давай! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом! Я не знаю, кстати, они бегут за мной или нет. Я не хочу, чтобы снять, что я это. Давай. Она должна была здесь сразу зацепиться, полететь и отскочить и вверх. Она этого не делает. Принцип понятен. Практика не позволяет. Ой. Принцип понятиям практика не позволяет. О боже! Почему они не говорят на русском? Это же ну, самые настоящие потомки местные. Так, есть, отлично. Держись. Так, теперь нам сюда. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Мальчики, плохо сработаете. Давай, давай, есть, отлично. Да, да, да, да, да, да. Урешим зарплату. Все правильно. Он говорит, что он урежет им зарплату. Давай, залезай, Лара. Давай, держи, держи. Держи, держись, держи, держись. Давай, давай, давай, давай. Почти выбрались. Почти. Уже почти. Почти, почти, почти. Так. О -о -о -о. Я на всякий случай выключу, а то сейчас, скорее всего. Вот тебе отряд бессмертных. Лик вам! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой побег, побег, побег! Мы сбежали Мы молодцы Яков, я выбралась Выбралась Слава Богу, Лара. Ты жива, здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Как запела эта птичка наша? Как запела птичка Яков у нас? Как она запела у нас сейчас, заметили? Так Огненный Заберите его на рынке Я на... набор получил? Не знал, спасибо А там фреска еще была Обидно, конечно, потерять фреску Но я ее не видел Ладно, прочитаем ее еще Уверен пригодится. Сходим, прочитаем. Сейчас главное добраться до ближайшего базового лагеря, а там все вопросы решены будут. Тем более я уверен, что они не представляют для меня никакой опасности и угрозы будут парни. Ну реально, конечно, обидно за фресочку теперь у нас. А я смогу довернуться? Там же сохранился лагерь базовый. Ну как бы он сохранился? Мне понятно, на какой высоте находится эта фреска. О, я говорю. Мы вернемся сейчас как раз вот это к обсерватории выйдем. Посмотрите, ничего не потеряли. Ну, кроме прески. Пару монет. Я думаю, вернуть туда можно будет. Если нам не давали бы возможность такой, я думаю, мы бы не смогли бы. А так мы вернуться можем. Вот однозначно я говорю. Иначе бы не делали бы тут базовые лаки. Как тут все заклестело. Стало покрылось. Вообще красота. Давай выбирайся. О! О, сколько тут всего полезного, ценного, вкусного. Читай. Так началось строительство великого города. Китижа. А, как так? Объясните, пожалуйста. А то конечная фраза. Может быть на другой фреске было начало. А середина где? Саня, все, сюда тоже попали неплохо. Деталь автоматического дробовика. Лара! Лара, ты все еще там? Иона, это ты? Дейчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой! Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову. Его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещала тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Живой И он живой Так Оставим это на следующий песок Ну ребят Надеюсь, вам понравилось Но прежде чем мы закончим Хочу зачитать комментарий Который пришел вот только сейчас а, Тоже от Мистера Банки Я не уверен, что Эми так говорила в игре Ну, так озвучиваю же я Эмби. Понятное дело, что доктор Экман не сыграть лучше Эмби, чем кто-либо еще. Ну а с вами был Вески, а мы это Чинг. До скорой встречи. всем пока, посмотрите предыдущий следующий эпизод и удачи!